Всем добрый день, меня зовут Алексей Пономарев, мне 50 лет, я предприниматель из города Ростова-на-Дону. В свое время, как, бы, как и любой человек, хотел бы увеличить свое благосостояние, благосостояние своей семьи, сделать будущее, будущую пенсию свою, не надеясь на государство, я на него никогда, кстати, не надеялся. Вот. Но хотел бы сделать так, чтобы эта пенсия и у меня была, и у моих детей, и у моих внуков, и передавалась с поколения в поколение. Вот. В связи с этим, ну, как бы начал искать места, как где это можно сделать. В фильмах, видел, в книгах читал люди, которые занимаются инвестированием, получают очень большой доход, имеют яхты практически. Физически, естественно, ничего не делают, то есть умом зарабатываю деньги. Первое, что после того, как я начал в интернете искать подобные вещи, ну, я встретил такое, что на Форексе это все можно сделать, призывы к действию. Вот сейчас заработаем состояние, вы будете самым богатым человеком. Скажу честно, ни один десяток долларов увеличил его на 500% в ближайшие три месяца. И через буквально полгода у меня ничего не осталось. Это произошло не с одним брокером, с разными, то есть, я думал, меня сейчас этот обманывает, пойду к другому, перебирал, перебирал, перебирал, нет, Форекс это не мое, Форекс, бинарные опционы, это особенно бинарные опционы, туда вообще лучше не соваться, вот мой совет чисто человеческий, бинарные опционы не лезьте, Форекс, ну это очень высокорискованно, надо знать где, как и с кем это делать. Вот. Но ну, тоже для себя я Форекс закрыл. Поэтому Форекс больше, как говорится, не ногой. Но тем не менее, я не тот человек, который останавливается на месте. Ну и начал искать новые возможности. Новые возможности, не связанные с Форексом. Опять поиск в интернете. Начал читать книги. И в одной из книг автор Роберт Киосаки, знаменитый его бестселлер в одной книге предлагалось определенное действие делать, и там было такое действие, найдите себе наставника. Да, Не обязательно делать все, как он скажет, но прислушивайтесь, и он у вас должен быть, потому что знать все невозможно, и в каждой области человек знает, может, понемножку. Вот. Найдите человека, который знает в этой области много, и будьте с ним. В этот момент, как, бы, ну, видно, как только у меня появилось это желание, э, буквально в течение двух дней я встретил э, на, в своем почтовом ящике рекомендацию одних из моих знакомых, с которыми я уже работал, получил от них полезную информацию о э, Максиме Петрове. Э, э, вот. Я посмотрел его э, видеоролики, э, сходил на его вебинары недолго раздумывая послушал что человек имеет образование имеет опыт работает с людьми у которых достаточно крупные суммы денег понимая что ему доверяют вот я решил действительно пойти с ним я прошел курс обучающий с максимом был действительно удивлен, почему? потому что многие ораторы рассказывают как они много всего сейчас дадут, как это все важно, ценно, но на самом деле где-то 10 процентов ценности, остальное вода. Максим, действительно, не скажу, что все 100 процентов ценности, но большая часть, большая часть это действительно ценный материал, действительно, который можно использовать, действительно который приносит пользу. Вот. Очень мне понравилось про пифы, откуда брать информацию. Настолько это все просто, как говорится, все гениальное, просто. Вот именно вот это вот простое, гениальное он выдал. Я скажу, что этот курс ну, должен стоить гораздо дороже, однозначно, чем он стоит, чем я за него заплатил. Вот, поэтому я не задумываясь, я все рекомендации Максима, прислушивался, выполнял по мере возможности, ну, выполнил процентов, наверное, на 80. Я открыл инвестиционный счет, я, у меня сейчас есть акции, я ими торгую, я тренируюсь, я учусь, как это все делать. Мне больше всего понравилось то, что Максим учит не просто одному дню. Будем говорить как в той истории, что если хочешь накормить человека на день, дай ему рыбу. Если хочешь накормить человека на всю жизнь, научи ловить его эту рыбу, и он будет сыт, будет ловить эту рыбу всю жизнь и сам себя кормит. Так вот Максим в своем курсе, он не просто рассказывает, купите такую акцию, вы до нее заработаете. Он, Да, эти тоже моменты есть, но он рассказывает, рассказывает как их покупать и почему именно эти акции. и то есть как выбирать акции к инвестированию? Вот. То есть он учит ловить эту рыбу. Это очень полезный контент, который он дает, он действительно работает, я проверил, это уже получается. Поэтому у меня доверие к нему еще больше появилось. Я как бы решил пойти дальше и поэтому вот на сегодняшний день я нахожусь в клубе Max Capital. Не жалею, почему? Потому что уже в соцсетях, в ВКонтакте, в Телеграм у нас есть чат, там общаются люди, которые делятся информацией, Максим отвечает, не затягивает, все э, действительно доступно, интересно, понятно, э, рассказывает вещи, которые ну, по логике они не могут не работать. Будем говорить, не, не могу рассказывать прям всех там секретов. Будем говорить. Я рекомендую вообще людям, которые хотят как-то увеличить свой капитал, как-то сохранить тот капитал, который у них уже существует, независимо от возраста, 20 вам лет, 50-60 лет. Я считаю, что если вы хотите действительно безбедное будущее себе, своим детям, внукам, как говорится, поколения, чтобы ваше все было безбедно жила и умела правильно обращаться с деньгами, то есть повысить свою финансовую грамотность это вам к Максиму Петрову. Я считаю, что его то, что он делает, это очень полезно это действительно приносит пользу людям и будем говорить, цена и ценность действительно сопоставимы даже наоборот, у него ценности он дает больше, чем соплатили мы цену за тот э, курс, вот. Если бы у Максима были акции Максима Петрова, я бы их сегодня бы не задумываясь бы купил, потому что за ним, э, за то что, за его идеи, за его действиями, то что он делает создал этот клуб Max Capital э, действительно будущее. Эти акции я не сомневаюсь, что выросли бы в ближайшие вот, месяц-два, и росли бы, росли, росли, особенно на фоне того, что у нас происходит сейчас в государстве, какое у нас обстановка с рублем, с тем же долларом. Вот. Я считаю, что людям, желающим как-то еще раз говорю, сохранить и увеличить свой капитал, ну, необходимо познакомиться с Максимом Петровым, ну и там уже пускай принимают решение кто как хочет, ну я вот с ним решил идти дальше и всем рекомендую. Всего доброго, спасибо.